здравствуйте дорогие друзья так как э, мы скачали новую версию доктор керри керриш доктор но я короче по английски сильно не шарю но все равно 2020 -го года mm -hmm. а, кто то ее сделал обновил сразу вот не проводилось вот а, видите ну ладно боксинг главное о программе а некоторые люди делают э, ошибку обалденную. Вот. У кого-то она, например, ключики слетели. Это я уже пятый раз видео делаю. Ладно, боксим. Вот. Так. так, это не тот. Вот она. Вот смотрите, вот что вот это запомнить и ставить вручную никогда не вводите. Если будете вручную вводить, у вас он никогда ключ не подойдет, просто напросто будет пищать, визжать и он будет, ну не будет, он просто вставляется. Вот смотрите, вот здесь вот запомнить КРЛ С запомнили да это буфер обмена сразу говорю через буфер обмена обязательно а здесь делайте крл в. вот он ставить И еще раз но ну, здесь вот видите вот у меня рабочая написано я вам ключи оставлю копировать но ну, не ну копировать можно но лучше всего так делать это я просто рассказываю, не вот эта программа, есть разные программы. Вот можете так просто копировать или вот так вот делать. КРЛВ. Все вставить. Делайте далее. Ключики вставлены. Если были другие ключи бы, он бы мне сразу бы вот это все скинул, а красное бы горело. И здесь бы вы сами видели бы в главное, что там а, при обслуживании там вот это все темное было бы. Вот это центр обновления вот смотрим, смотрите сразу параметры обновления смотрим что у нас а, все, все, все, окей соединение с сервером смотрите как вот они актуальны, все и сразу говорю, смотрите до какого года 386 дней Так что удачи не стесняйтесь подписывайтесь еще раз говорю каждую программу делайте через буфер обмена в буфер запомнили вот это вставили это так каждая программа у вас будет всегда работать и вставляться и никаких ошибок не будет самое главное еще раз повторяю Всегда ставьте через буфер обмена. Удачи. Не стесняйтесь. Подписывайтесь. Приглашайте друзей. А, ну, будет постоянно что-то новенькое. Удачи.